Всем привет, дорогие друзья, с вами как бы все еще я, Ахулип, всем приветик. Рад вас всех э, видеть э, тут, слышать, наблюдать в комментариях, вот. Э, я пропадал на месяц, и если у кого-то возникает вопросы, где я был, я не знаю, я болел. Вот, как бы вот так вот получилось. Э, болел гриппом, поэтому видеоролики не записывались потому что мой голос был ужасен, а ужасный голос видео это плохо, да, гениальное заключения, заключение, как по мне, но вот все-таки я вот тут, опять вот все, ради вас, я здесь. Видеоролики будут опять возобновляться, что же я могу еще вам сказать. Под этим видеороликом прошу всех вас задать какие-нибудь вопросики, на которые я буду отвечать, типа, сделаю отдельный видеоролик и ответ на ваши вопросы, то есть если вопросов будет много, то их будет много. Если мало, то будет мало, соответственно, как-то так На все вопросы постараюсь ответить, то есть можете спрашивать абсолютно все Ну, то есть буду рубить правду матку Ну, фактически все вопросы, потому что там есть что-то личное прям То МБ не буду отвечать, но я постараюсь ответить на все Я надеюсь, здесь хоть сколько-то просмотров будет, потому что видео не было месяц И это плохо, и это убивает мой канал а Я сам убиваю свой канал, по итогу получается так, да? Но все-таки с этого времени я начну отвечать на ваши вопросы, начну активничать дискордики, начну опять заниматься дискордсервингом, кстати, ссылка на него в описании, кто еще там не находится, то а что вы там, почему вы и нет, что вы там еще не делаете-то, а там много чего интересного может быть. Вот, можем вместе вечером поиграть в какие-нибудь игры в Дискорде, можем вместе вечером пообщаться. Это все, там, говорю с людьми и так далее. Просто типа, можно собраться, пообщаться и так далее. Вот, это, я считаю, классно, это коммуникация с вами. Ну и что я могу сказать? Вот, все, вот я и вернулся, привет, Ютубчик. Ждите видеоролики, сегодня должно еще выйти пару видео. Ну, не как пару? Одно. Но если повезет, выйдет два. Поэтому... Да, Надо еще научиться слова связывать между собой Чтобы предложения получались вот. Это важный навык, который я считаю нужно получить Использовать как общаться с людьми Потому что я уже забыл В общем всем удачи, всем бвшечки Ну вот такой вот вводный видеоролик